Завершается у нас второй день дизайн-конференции, уже вечер, только что пошло у нас э, мое выступление, кому-то понравилось даже. Да, очень круто, на самом деле, можно было найти свою уникальность и упаковать ее в философию и в идеологию, и всего это заняло 30 секунд, на самом деле очень круто, даже... если просто быть в моменте и это даже делать. Ксюша, да? расскажи, что подготовила, что за тебе? Да, здесь Красивая. у нас система тестирования и найма исполнителей, свежак, самый свежий пакет документов, который мы разработали, стопка он 3 сантиметра, здесь описан последовательно порядок работы, как найти, подобрать и протестировать новых кандидатов, как из воронки в 200, в 200 человек найти одного того самого идеального, который подходит, который умеет работать по вашим правилам, согласен и в общем как найти своего идеального сотрудника, все здесь. Подробнее будет завтра на третьем дне вип блок Мы с Станиславом будем презентовать систему, показывать, как у нас это все работает. Приходите. Также здесь у нас основные документы студии. То, без чего ни одна студия не сможет работать. Шаблоны проектирования. Это помогает делегировать часть работы исполнителям дизайнером, проектировщиком, визуализатором. Здесь подробно приведены все инструкции, описано как, в каком формате, какие требования нужны для каждого этапа, который мы сдаем клиенту. И что же, это можно просто взять и сделать себе, внедрить, скопировать? Э -э, скопировать можно, но работать это не будет. Конечно же, требуется индивидуальная адаптация под каждого клиента, потому что у каждого своя уникальность и своя философия и миссия. Шаблоны есть, ими можно пользоваться, но важно личное участие, и чтобы в этих документах была обязательно частичка каждого из вас, каждого из руководителей. Мы будем всегда рады вам в этом помочь. Как раз я занимаюсь внедрением, можно обращаться к нам на стойку, записываться. Всегда будем рады вас видеть. Но уже на стойку, наверное, не обратятся. Ну или не на стойку. Уже мы будем тех, кто... Нас смотрят, да? пишите, да. Сюша очень интересно все рассказывает и знает по этой теме все. Вот поэтому вместе, я думаю, сделаем. Все, спасибо, идем дальше. Держи. Отлично. Так, как у вас дела? Все ли хорошо? Что делаете, я смотрите? Я у нас тут сразу... сразу же попали на интервью. Поделитесь мнением о конференции. Я впервые. Да. А, да, впервые именно на этой конференции много слышала и в принципе. 50 на 50. Так, давайте, плюсы-минусы, ну как Плюсы как есть, тем, да. что я переполнена идеями. Отлично. То есть прям блокнотик весь выписан, места не хватило, серьезно уже пошла заметка в телефоне. Класс. Минусы то, что, я Ближе понимаю, хотелось, а. хотелось бы больше полезной информации. А, есть. это на веб блоке да, здесь для, за вдохновением Здесь половина – это реклама от ага. поставщиков, да, я понимаю, что это надо. Вот, но ее можно получить в других местах, вот, в том числе на Мосбилде и в других. Здесь хотелось бы более профессионально, либо. Отлично. От, то, как что... вам атмосфера, люди, а, знаком с кем-то познакомились, может Кстати, быть? Кстати, нет. Вот вы первый, с кем я работе да серьезно. Да, надо развивать эту тему. Да, это не мой конек. Я просто прихожу, получаю знания и все. Понятно, понятно. Ну хорошо, ну здорово, что на интервью решились. Что смотрите? Ваши каталоги. Да, как? Довольно высокого уровня. Спасибо, стараемся. А вы архитектурой тоже занимаетесь? Да, да, вот этого вот дом в Сочи мы делали. Но больше все-таки дизайн. Архитектура ну тоже да, второй да. этап. Основной наш дизайн, конечно, потому что, ну, не знаю, просто уже кто-то, если просит, мы стараемся не отказывать, а так э, по интерьерам все делаем. Симпатично. Спасибо. Ну что, ну, идем дальше. Так, ну что, Давай. готов? Что, скажешь? Привет. Да, завершилась конференция. Первый раз сюда приехал. Вижу, можно так держи. Очень понравилось. Очень много полезной информации, знакомств, интересных встреч с уже знакомыми людьми. Что-то почерпнул что-то для себя? Какое выступление, может быть, запомнилось? Запомнилось выступление ребят из геометрии Алексея и Паши. Вчера с ним пообщался еще Вдохновился, немного. да? Да, вдохновился. Отлично. Начал. Что будешь Все делать? Продолжил людей? мечтать. Что? А, мечтать отлично. Что будешь делать, внедрять? А, ну, сейчас конкретно работаю над привлечением клиентов, буду усиливать работу а, и отлично. Э, развиваться в найме, в поиске клиентов. Отлично. Все, супер, спасибо. Спасибо. Да. Так, друзья, товарищи, кто у нас самый смелый? Вижу, вижу лицо. Да. Расскажите, кто чем занимаетесь, как конференция, что нового интересного. Меня зовут Екатерина. Можно я постою? Да. Меня зовут Екатерина. Я дизайнер интерьеров. Я регулярный участник. Посетительство, ой, господи, конференции, uh -huh. дизайн-конференции. Каждая конференция — это потрясающее событие, что-то новое, куча инсайтов. А что в этот а раз было? Я вот давай, посмотрю. Давайте ну, теперь оп опытным путем. что понравилось? Ну вот сейчас мне больше всего понравилось ваше, Станислав, выступление. Да. Вот, потому что... что отметили а для себя? Поскольку я у вас учусь на, ну, в системном клубе, вы сейчас снова вот по пунктам прошлись вот по всей вот этой структуре. У меня в голове все освежилось, так все восстановилось. И я уже чувствую, что, во-первых, то, что я делаю, делаю правильно. Это я для себя поняла. Укрепилась в каких-то своих позициях что-то новое, подчеркнула, может быть, именно в плане того, что нужно более четко сформулировать некоторые вещи и задачи. Вот. Ну а так в целом. Отлично. Вот. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Так. Ну а что, вы скажете, товарищ писатель? Сергею, давайте так, пойдем демонстрацию. Сергей у нас ä, не просто так. А теперь, как можно сказать, что ä, создатель продукта. Да. Что за продукт? Что? У меня, меня сегодня второй дебют. Давай. По, по методичкам и по книжкам. Сегодня я хотел показать дневник ремонта. Вот. Как оказалось, достаточно симпатичная книжка получилась и достаточно неплохой спрос. Вот. дизайн конференция помогла выявить проблемные места, помогла показать, где можно совершенствоваться. и э, Я это все учту, и я думаю, при следующей партии этой книжки я сделаю ее намного лучше. Спасибо организаторам, было все на высшем уровне. И Спасибо за данное время, которое вы мне дали для продажи этой книжки. Отлично, спасибо. Ничего себе. Ой, кто у нас идет? Убегает, убегает. Убегающий дизайнер. Ну что, Маша? Маша? Да, он только для... Дизайнер, интерьера. А что это? Просто так, где это микрофон. Это микрофон. Да просто держим так в руке. Окей. Ты хороший дизайнер? Опытный. Конечно. Молодец. Ну давай, расскажи про себя чуть-чуть. Что делаешь? Я делаю частные интерьеры. Но я думаю о том, чтобы перейти все-таки в общественные. Чтобы покреативить была возможность, потому что в частных интерьерах она не всегда есть, к сожалению. Ничего себе. Как на конференцию попала? Как тебе здесь? все нравится как попало ну можно сказать я когда работала у тебя стояла истоков этой конференции поэтому я в что она проходит каждый день и решила тоже прокачать немножко знания потому что есть такое свойство застоя когда ты много лет работаешь в одном направлении потом нужно какой-то рыбок чтобы двигаться дальше я же сказал тут держи давай заново застой рыбок застой да чтобы сделать какой-то новый шаг угу. нужно получить новые знания какие-то знакомства поэтому в этом году я были решила были знакомства знания что отметила знания да мне сейчас вот нужно все это структурировать и э, уложить как в своей голове и работать над брендом конечно то что ты рассказывал э, ну это тема давно меня интересует в последнее время она ну такую популярность набрала э, и я хочу над этим сейчас плотненько поработать, над созданием личного бренда. Отлично, да. спасибо, желаю удачи. Спасибо. Должно все получиться. Так, теперь ты. А я что? -то? Не я знаю, сам... что ты. Кто Привет. ты? Что ты? О, как ну, ты? Сидят на стульчиках, да, глава компании «Арлайт» Ледников. Ну расскажи, вот сюда вот специально, чтобы говорить, да. Ну, Руслан, знаю, что устали, как всегда. Да, да, устали, аж на стульчик присели, Станислав. Да. Как дела, как успехи? Все хорошо, отвыступали, практически со всеми уже перезнакомились, все свои анонсы рассказали. Давайте про... я вам с вами же запишусь. О. Про конкурс рассказали всем, в общем, А я здорово. знаю секрет. Можно рассказать? Рассказывать. А что Руслан не все весь ассортимент знают, но он делегировал, потому что у него все уже сотрудники знают, поэтому обращайтесь к менеджерам, они все Да, менеджеры гораздо узнают ассортимент лучше, чем я. Так что все правильно. Так, ну что можете сказать по прошедшим дням? Ну, насыщенные дни, очень много людей, контакты собрали, да, вот видите, у нас тут наш шурум-бурум, да. Отлично. Вы не смотрите, что визиточки все наши, просто почему-то А, после... не ваши? Но ну, это дизайнеры без визиток, они а -а -а. все раздали на Мосбилде, мы теперь на своих пишем и Отлично. вкладываем туда обратно. Ладно, супер. Так, что так? Так, ну давайте быстренько посмотрим тоже, почему бы и не посмотреть. что -то... Новиночки? Новиночки. Ну вот смотри, система вот, то, что я рассказывал, Plurio очень интересно. То есть много разных баз. Ага, я снимаю, да. да. И потом... Делайте... Для чего это? Это светильники, и под нее есть разные базы, mm -hmm. база под шпаклевку, база накладная, база встроенная, цилиндром и так далее. И просто уже в эти базы щелкиваем светильники, вот, видите, база может быть такая, такая, как mm -hmm. там, то есть вроде бы как все разное и в то же время а, одинаковое, то есть mm -hmm. вот такой можно концерт интересное получается, да? Да, да? да, да, да. Так, что еще у вас самое хидовое, самое популярное, что есть? Самое хитовое, мы привезли светодиодную ленту сплошной засветки. Вот она. Где, без... где совершенно не видно точечек, Классно, видите? да. Если я ее выключу, вы не найдете начало и конец этого, видите, один сплошной, сплошной светодиод. Да. На всю ну, линию. Интересно. Раньше такого не было. Всегда был с такой заряд да, да, да, да. Была так, расческа. Какой он мощный? Здесь 11 Ватт. 11 Ватт. Ну, в принципе, нормально, да, да. Так, для подсветки. Это чтобы не было расчески. Если мы ставим ее в профиль, и высота профиля небольшая получается, да? Чтобы не было видно точечек да. на экране. Вот такая будет сплошная линия. Отлично. Красиво, всегда здорово, всегда классно. Да, да мы, кстати. Поговорили с Усланом, Может быть, будем делать по освещению фасада нашего дома. Вот, да. если получится, все, тогда с удовольствием покажем. Да, да, да. Я, наверное, к тебе еще приеду а, и мы давай, с тобой вместе да. там видео поснимаем, да? Как? Да. Ну, на, да, да. ну, да, да. У нас пока ремонт только начался, да. У нас, в общем, планируется, давайте так, чтобы это самое было до конца весны, к лету мы хотим сделать там лужаечку, сделать ландшафтное освещение и сделать красивую подсветку света, чтобы все соседи завидовали. А мы вам в этом поможем. Спасибо, отлично, хорошо. Здесь у нас на стенде представлены образцы, выполненные в технологии тифани. Данный образец самый сложный технический исполнение, то есть тут использованы объемные элементы фьюзинг и роспись, на которую надо около четырех дней. То есть художник наносит один слой, потом запекается, второй, третий, четвертый, так до четырех дней. Данный образец. Здесь расписан каждый фрагмент, то есть здесь ни одного стекла нет, которого не коснулась рука художника. Здесь предоставлен вариант потолка. Отлично. А это для стекла может быть использовано? Это просто панно, которое мы сделали 4 пары года. Это один из самых простых вариантов исполнения, когда нет ни объемных элементов, ни росписи, а просто как аппликация. Они могут быть всевозможных форм, технология позволяет делать вот такие объемные светильники Они могут быть изогнуты во всех плоскостях uh -huh. Также мы используем вот такие редкие уникальные элементы, они называются малирование Когда приходится делать форму и в этой форме отливать стекло под конкретный заданный эскиз, рисунок, размер Так, а это бутылки такие? А это хулиганство, да, да мы, мы любим иногда хулиганить то есть сначала мы тщательно пьем, а ага. потом вот так вот плавим. Получается за счет температуры. Это да, в печа, специальных печах. Ага. Вот за сутки бутылка превращается в нечто такое. Прикольная подставочка. Ну, э, дизайнеры часто используют да, для оформления питейных зон. У, -у, -у. У нас есть здесь в Москве дизайнеры, которые покупают в пабы.